негодяи, там, оскорбляет их за это Путин. Но здесь я с ним соглашусь, конечно, что свиньи, безусловно, это очень отвратительные вообще люди, были преступники. Но вот удивление Путина, что представляете, говорит, 39-й год они хотят, значит, людей э, выслать. Вот поч почему-то Путина не удивляет, что 43-44 год Сталин, советская власть, высылает народы Северного Кавказа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 которая Путина очень сильно удивляет, да, он, он возмущает, как это так, 39-й год, он говорит, целый народ хоть, хочет значит выслать там на погибель в Африку. Но чья бы мучала, ведь этого, э, этому Гитлеру, которому хотели поставить в Варшаве памятник, если он значит, это сделает, ему в Варшаве памятник не поставили по сегодняшний день,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 на крымских татарах, на немцев, он это реализовал, воплотил в жизнь эту гитлеровскую идею. И вот, в отличие от Варшавы, где не поставили памятник Гитлеру, Сталину в России ставят по сегодняшний день памятники. Нашей Москвы Я абсолютно уверена, что мы должны помнить свою историю, всякую историю, и ни одна страница этой истории не должна быть потеряна. Сталину мы должны быть благодарны, но мы должны и помнить о, о том, какие преступления были совершены в его период. Впервые.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 Индустриальный бум и прочие вещи. Вы подобного нигде не встретите в Европе, чтобы таким образом где-нибудь обсуждался индустриальный бум Гитлеровской Германии, что вот мол он поднял, видите ли, это государство и, и, и прочие вещи. Поэтому, когда Путин говорит подобное, это звучит очень очень кощунственно, так знаете, но ну, недостойно.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 об этом как о каком-то а, великом периоде вашей истории, а о тех руководителях, преступниках говорить как о великих руководителях, то как может Путин делать подобные заявления? Мы знаем, во всяком случае, сегодня очень многие стороны советского режима. Знаем Сталина, да? так как раньше мы его не знали. Знаем, что это был диктатор, тиран. Я очень сомневаюсь чтобы Сталин в весной 1945 года, если бы у него была атомная бомба, применил бы ее против Германии. В 1941-1942 году, когда стоял вопрос о жизни или смерти государства, может быть, применил бы, если бы у него было. А в 1945, когда уже противник все сдавался, по сути дела, шансов у него никаких не было, я сомневаюсь, вот я лично.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 делать подобные заявления. Вопросы межнациональных отношений в нашей стране относятся к разряду наиболее важных. Мы говорили здесь вот о тяжелых событиях конца 90-х, начала 2000-х годов у нас, когда, по сути, на территории страны была гражданская война. Шли активные боевые действия в Чеченской республике. Сколько народу пострадало тогда? Это ведь тоже результат неблагоприятного развития в сфере межнациональных отношений ведь люди э, не только на кавказе но и в других территориях в других наших субъектах федерации но у них историческая память сохранилась по поводу несправедливых решений, связанных с выселением когда их там в вагонах для скота вывозили куда-нибудь в степи казахстана и сколько там по дороге человек умирал ведь никто этого не забыл мы ни в коем случае ничего подобного не должны допустить что привело бы нас к таким трагедиям каждый человек который проживает в россии должен чувствовать что это